Говорят, на вкус и цвет товарища нет. Я взял с собой рюкзак, там дрон, поэтому полетаем чуть над Барселоной. 19 декабря я в кофте, смотрите. Приезжайте играть в волейбол, в общем. Всем привет из солнечной Барселоны. Сегодня погуляем по Барсе, чуть-чуть покажу вам город расскажу вообще свои впечатления о жизни здесь я здесь нахожусь два месяца переехал из парижа в париже жил в общем плане наверное, лет 8 может 9 также жил на алзорном берегу три года ну в общем примерно лет 14 15 я жил во франции сейчас два месяца нахожусь в испании то есть прогуляемся по барсе расскажу вам о своих впечатлениях посмотрим вообще как живет город во время эпидемии поехали попробуем чуть-чуть паэллы испанской но так как мы находимся в Барселоне в Каталунии, да, то есть нужно будет все-таки нам еще покушать тапасов чуть-чуть вместе но самое главное это даже не паэлла не паэль я, а то, что 19 декабря сижу на террасе да, у нас пряталась за тот дом, но ничего страшного все, будем пробовать? так, сейчас нахожусь возле Триумфальной арки которую вы видите сзади От, спереди, если пройти вперед вот туда там будет получается парк Ситадела. И дальше уже у нас море. Что по поводу Барселоны? Нахожусь здесь два месяца. Что хочу сказать, вообще Париж офигенный город, очень офигенный, я там долго достаточно жил. Но вот есть, конечно, такие мелочи, которые прям сильно бросаются в глаза. Это, конечно, климат. 19 декабря я в кофте, после обеда часов 15.00, то есть, конечно, по кайфу. Погода 2. Это, конечно, добрые отношение людей. Здесь прям люди сильно помогают друг другу как-то подсказывают что-то прям как местные жители когда живешь очень-очень кстати удивляет и знаете очень сильно что еще бросается в глаза это отношение э, к взрослым людям то есть э, там в пожилом возрасте 80 90 лет и выше и детям то есть э, очень конечно испанцы прям относятся э, с уважением ко всем это очень конечно сильно бросается в глаза даже отношение к детям как они общаются с детьми ну после франции это сильно бросается в глаза но как это хочешь? Возможно, он был слабым звеном. По отец... Достаточно удобно передвигаться, очень много такси, очень много каких-то э, структур для велосипедов, для скейтов, для... то есть очень практично сделан город. Понятно, что город, конечно, Париж это старый город, очень... там намного сложнее провести какие-то э, коммуникации и так далее, чем было это сделать здесь, так как город моложе. Но в плане комфорта вот для жизни, вот, это очень, конечно, удобно, мне это очень нравится. Вообще, Барселона, конечно, кайфовый город, потому что здесь каждый для себя может найти, что ему интересно. Будь там человек это, который хочет просто заниматься спортом постоянно, там, йогой, серфом, да и вообще очень много чем, да, либо же просто это какой-нибудь парень, который курит травку и катается на скейте. Очень много экспатов, то есть людей чуть-чуть со всего мира французов англичан американцев русских хоть кого то есть ну и конечно вот этот прекрасный вид <музыка> говорят на вкус и цвет товарища нет но вот барселона она наверно и на вкус, и на цвет, то есть, в принципе, всем может подойти. Поэтому наслаждайтесь, приезжайте. Да, еще одна очень крутая вещь в Барселоне, что, в принципе, вот вторая волна коронавируса, ее, в принципе, сильно не закрывали. Видите, вот рестораны, кафе все открыты. Буквально там на месяц в Барселоне было это все закрыто. По сравнению, к сожалению, с Францией, где закрыли очень надолго рестораны, и бары, и даже все-таки был карантин, Здесь так такого карантина не было, видите, народ гуляет, отдыхает. Видите, конкуренция блогеров. Все что-то снимают. Время такое, наверное. Смотрите, какой красивый вид. Приезжайте играть в волейбол. Насчет переезда вот из Парижа в Барселону. Э, вообще, Париж очень крутой город. Вообще, безусловно, красивая архитектура. То есть, э, культурно очень классный город. Но в, на данный момент, к сожалению, вот со всей этой эпидемией и так далее, все закрыто. Не очень удобно там находиться. В Барселоне после двух месяцев, опять же, два месяца. Я не могу судить жизнь в Барселоне. Что-то ну, судить, да, жизнь в Барселоне за два месяца. но, конечно, вот это очень... Очень-очень удобно, мне очень нравится, так что приезжайте, но ну, не приезжайте, ну в общем подумайте, хорошо. Вообще, почему я решил на самом деле приехать пожить пару месяцев в Барселоне? Ну, очень такие, скажем так, обстоятельства вообще простые достаточно. На самом деле такой был очень спонтанный выбор, потому что я мы уже несколько лет с женой хотели попробовать пожить в Барселоне, посмотреть, что это за город буквально там 3-6 месяцев. И тут вот эта вторая волна эпидемии, там все закрывается, тут туда-сюда. То есть достаточно было непонятно, и мы решили как раз почему не попробовать вот в этот момент. Пожить как раз, если будут закрывать, да, там, грубо говоря, опять как закрывали на карантин Францию. Ну, снимем домик какой-нибудь там, грубо говоря, возле, возле моря и поживем в домик. Тем более сейчас, грубо говоря, мы на Airbnb сняли квартиру на месяц, потом продлили еще на месяц. а Вот сейчас продлили на третий месяц. Если что-то будут закрывать, на какие-то карантины, ну, вместо там, Airbnb квартиры съедем куда-нибудь в домик возле моря. Они тысячи лет живут на этой земле. Пока не пришли белые, они никогда не болели. Никогда. Решение было спонтанное, но я очень рад на самом деле этому решению, потому что ну, мне очень нравится этот город. Прям я в восторге от Барселоны. Я не видел Барселону в таком ключе, как я то есть, сейчас вижу, потому что. Все-таки я сюда приезжал, наверное, раз 5-6, 3 дня, 4 дня, 5 дней. Но все-таки как турист это не то. вот Видишь вот эти главные районы, там готический квартал, там, не знаю, Рамбла и так далее, то есть все вокруг, там, грубо говоря, брассилунета и так далее. Но вот когда живешь и все-таки ездишь по каким-то районам, таким как Грася, что-то вокруг Посажды Грася, вокруг Саграды, чуть-чуть дальше и начинаешь видеть, как живут местные люди, то, конечно, это совсем другой город. И для меня он открылся, то есть, даже в супер классной э, стороне. То есть, мне, ну, мне он еще больше понравился, город. Конечно, я не ожидал, что город такой крутой. Потихоньку наступает ночь. Красивый закат. Да, Барселона радует своей природой, конечно, блин. В плане моря пляжей, да, конечно, опять же Барсон не самые лучшие пляжи лучше отъезжать, наверное, буквально там 20 минут от Барса, но даже в Барсе вот прийти поиграть в волейбол просто посидеть, покушать, да, как у них очень круто, смотрите Футболу погонять, И, э, а там на регби, ну, в общем классный город. Сейчас я нахожусь в таком достаточно местном районе, который называется Публиноу, то есть тут редко останавливаются туристы, туристы остаются больше в центре, но вот хотел вам показать вот именно такой Катала, каталанский да такой местный район барселонский район насколько прикольно вот люди сидят в кафешках где кушают свои тапасы и так далее смотрите Приезжайте по-братски в Барселону, хороший город, точно всем понравится. Подписывайтесь на канал, буду рассказывать дальше про жизнь в Европе. Также будут разные путешествия, так что вперед или назад. Ну, в общем, вы поняли.